Здравствуйте, ученики. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас три новеньких человека. Эти люди должны зайти в комнаты и взять свои костюмы. Некоторые, помогите. Сегодня на день у нас будет... Будем учиться пвп сам И прикольно. дуэли. Удачного вам дня. По Держи, держи, держи, держи, и держи. Так, следующий ты. Следующий кто? Я вас буду ждать тут стоять. Ты, ты сюда иди. Еще вот этот. И, не не ты. ты, не ты, когда голоден, ты. Ты следующий, как? не ты, когда голоден, не у нас Последний. Да. И ты последний. А мы пока мы все пойдем домой, то есть не домой, а вот это вместе на, ну, а, ну, в... на улицу. Нужно все все идем домой. Идем на улицу. домой идем. Сейчас мы идем на испытание. Ждем всех, да. пока все придут, а потом... Здравствуйте, ученики. Здравствуйте, ученики. Здравствуйте. Я вижу, вы уже приоделись. Сейчас да. откроются ворота. И вас заберет автобус на первое, для кого-то второе испытание за второй день обучения. Ученики, вы приехали. Здесь ваше первое задание. Идите вон в те двери. Вас... И так, объясняю, что будем сегодня делать. Делимся на команды. Так, на Тедди, Тедди, Тедди, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, я с ты, ты, на ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, Итак, первая команда. Олег, Тедди, Райт и Киви Кот. Следующая команда. Райдарк, Кренди, Скайпер, Хар, не вижу, и Дамблер. Итак, первая команда. Кто выберете лидером? Олег. Хорошо, а вторая да. команда. Скайпер. Я... Хорошо. Так, вы отдельно, скайпер, и вы отдельно от той команды или вы вместе? Мы вдвоем. Хорошо, вы вдвоем. У вас это. Так, третья команда. Третья команда. Кто у вас будет? Главный? Кренди, голос за тобой. Хорошо. Два голоса за Кренди, один за Рыдарка. И побеждает Кренди. Итак, третья команда идет на груши. Подходите к ним. Первая команда идет на дуэли. Там, блин, Вторая команда тоже идет на дуэли. Там, блин, и ждут сюда. там. Заходите там, блин, сюда. Там, так, мы, давайте сюда. Давайте, давайте Итак. Вот сюда. Ученики, вас забирает автобус в школу Фромикса. Вы хорошо справились своими испытаниями. Хорошего вам дня. Побежали, не да, да, на этаж идем. Ученики, вы пришли. И сегодня мы поговорим о каждом из вас. Успех. Итак, поговорим о Олеге. Олег, вам надо научиться еще ПВП Это еще не первое и не, первое, не последнее задание насчет ПВП. У вас еще будет шанс реабилитироваться. Дальше. Время у райдарки. Вы справились хорошо. Вроде бы вы умеете поупаситься, но все равно вы. Скампер. Ну так, не слушаешь ничьих советов. Э -э просто делаешь по-своему Кренди. Э -э да. Что мне сказать о тебе? Ну, ты справился со всеми заданиями. Зомби хорошо справился. Ты попадаешь в номинацию, лучший. Ладно. Итак, дальше, Харлекс. Справился со всеми заданиями. Продоилс еще успел. Ты... ты справился со всеми заданиями. Хорошо показал себя воздух на с зомби. И Крушей бить, когда. Итак, райт, right, вы у нас пришли только первый день. Нормально. Итак, Дамлер, Вы плохо пвпхаетесь. Но это еще можно научиться да? Это еще не первое задание. Вас ждет Бедварс, Sky Wars. А так все все справились в эту неделю, и никто не попадает в номинацию «Худший ученик». У вас есть минута, две минуты отдыха. Ну, лучше, там нормально. О, скамейка, вот. На, на тр... Посидите лучше на скамейке. Там на них на как -то. Я вот тут полежу возле цветочков. Лучше. Тут вообще хорошо. Итак, здравствуйте, ученики. Здравствуйте. Я не по поводу испытания. Если вы проходите поесть, у нас есть кухня в школе Томикса. Находится на первом этаже справа. Нормальный! Ты что-то драться. А я я вроде Апер, апер, Мы ночью никуда да, не поедем, хорошо. заходим в школу Все, Фрумикса, давай, в свои к в комнату а, и ждем утром. Уже... выходить кровати. нельзя. Вы вот. захват... а, ну, дирек дирек и... Он убил Тедди во убить надо или выгнать из школы. Выгнать его из школы надо. Да, да. классно. Он идти. убивает людей просто. Я хотела... А я на другой. Я а. взял а. ничью, ничью, ничью кровать. Да кто меня толкает? Что вы дерётесь? Так, люди, еще спать можно, не спать, можно пойти этот погулять. Я, Это, я посплю немного. За улицу так, okay. uh... прям на улице. <сёк> да. Выгляжу нормально. Подъем, подъем. Все, идем. Так, в ванну прям подъем. Так, вроде бы я выгляжу красиво. Я Все, пошлите, одевайте школьную. Ученики не понимают, что я их жду на втором этаже. Ребят, пошлите, пойдите, да, он, наверное, да. где-то в кабинете. Я случайно краску смою. Свои... О, Какую форму одеть, Олег? У меня форма, из нее краска. Я, я, я всегда... уже его занял. Это поздно уже, я ее давно. Я ее занял, занял улай. День, новое Делется. место. Нет. Ты говоришь, что ну ладно. Так поговорим, что произошло сегодня на улице, и у что? вас в комнатах. Я а спала всю ночь. Кто-то вышел они... на улицу? И лично я спала. Что Но было ночью. на улице, они... когда они я ночь, отошел? В драку в лес в драке участвовал Райдарк, Скапер, Райт и Тедди на улице. Что а, за драка была в... в комнате? Скапер и Тедди. Что за драка была? Я могу все объяснить. Я, я, еще... я занял себе э... кровать, а Тедди начал ее отживать. А, Потому что это была моя кровать. Ну, сказала, хорошо. Решил вторую. Я не, скай, не знал, потому... что это твоя кровать. Я вчера же тебе говорю, что это моя кровать. Ты потом сказал, что вообще э, ночью заграл Но подъем и начал всех нас будить он да. начал вообще... Он начал отрывать перься на Тедди, он, он, он вообще бы я не боянич Предлагаю его в номинацию «Лучше учить». И предлагаю вообще выгнать отсюда. Предлагаю да, да! встретиться я предлагаю встретиться на улице. Будь посвящен дуэлям. Дуэля? Мы вчера а -а -а. вроде бы дрались. Прош... Вчера вчерашние были. Сражения, сражения и учения. Как драться. Сегодня у вас будет дуэли один на один а или сколько Один на один? О. Ученики, не надо ни на кого жаловаться. Мы не ябеды, правильно? Стоим, не двигаемся. Итак, пока вы ждете автобус, у вас будет одно испытание вчерашнего дня. Поэтому стоим здесь и никому не кидаем дуэли. Мы ну, никого не жалуемся. Я я Сид... Сидим. Сидим и не жалуемся. Я не всех говорю. вижу. Итак, поговорим о вас, Кампер. Сегодня у вас на дуэлях было самое ужасное поведение. Во-первых, вы сталкивали в дуэлях, помогая своему другу. Вы сталкивали людей в лаву. А, сталкивали людей, подходили и сталкивали. Вам дали замечание. Тедди вам сказал то, что... Но вы продолжали его пихать. Поэтому вы становитесь в номинацию «Самый ужасный». Ученик дня. Харлекс Такая же история. Начал при дуэли бить мечом, чтобы помочь своему другу. Также входит в номинацию худший ученик. Кренди В дуэлях вы были честны. Вы были честны, вы никого не подходили в крысу, не сталкивали. Поэтому вы входите в номинацию «Лучший ученик». Тедди и Олег тоже не нарушали правила и дисциплину школы. Поэтому входят в номинацию «Лучшие ученики». Райдарк. Со стороны вас я не видел нарушений, вроде бы. Но вы участвовали в драке на улице. Поэтому вы не входите ни в какую номинацию. Дамблер, вы никого не задирали, вы дуэлились, и вроде бы было все хорошо. Вы входите в номинацию лучший ученик. Райт, которого сейчас нет. Райт входит в номинацию худший ученик этой недели, этого дня. Начал подходить и сталкивать человека в дуэли, когда человек дуэлился, подходил и сталкивал. Смеялся над этим, хотя сам в дуэлях проигрывал и не научился полпэхаться. У нас в номинации раз, два, три. Три худших ученика, и кто-то из них покинет школу в фрумиксе. школу фрумикс покидает никто мы даем вам шанс исправиться на следующих других заданиях если такое повторится и попадете два раза в номинацию ⁇ худший ученик ⁇ скампер Первые попали вы в номинацию «Худший Ученик, и сейчас вы тоже попали в номинацию Худший ученик. За два испытания вы были в два раза в номинации Худший ученик. Все, можете отдохнуть. И день прошел не ужасно, было, ну, не так сложно по сравнению с... Ну, а с ютилем, говорите, а, с одноклассников, скамплер <сёк> меня бесит, Тедди, а остальные вроде все нормальные. Как вам сказать, а одноклассники у меня хорошие, Олег прикольный, э, скайпер там, ну, ненавижу больше всего скайпера, это такая крыльца просто, которая может поставить любого. Урок сегодня был прикольный, мне нравится, но, конечно, были трудности. Мне понравился сегодняшний день. Ну, да, я мне вообще школа понравилась, но некоторые люди меня скинули. Это Скайпер, а так все хорошие люди. В принципе, сегодня день был хороший, единственное, мне не понравился э, э, Харликс или Херликс, я не знаю, он э, сражался нечестно, мы сражались э, на руках, а он достал меч, э, а так вроде все нормальные, день был нормальный.